Здравствуйте друзья, приветствую вас на канале специалисты YouTube, меня зовут Андрей Бабенко и в этом ролике я расскажу как менеджер YouTube поможет помочь вашему каналу продвинуть свой канал в топ YouTube. Я прошел обучение в Академии Интернет-профессии номер один и стал специалистом в профессии менеджер YouTube. Если вы начинающийся пониматель или блогер, я проведу аудит вашего канала или расскажу, как правильно создать новый канал на YouTube. Помогу сформировать канал и сделать продающую шапку вашего канала на YouTube. Выведу ваш ролик или в ТОП поисковых системах YouTube и Google вы увидите постоянный и бесконечный поток клиентов в ваш бизнес по моему раскрутке и продвижению вашего видео на YouTube также вы узнаете как заработать в партнерской программе с помощью видео и без вложений друзья чтобы записаться на аудит Вашего канала, нажмите на кнопочку в шапке канала «Шанс на успех» и оставьте свои контакты в личном сообщении. Друзья, чтобы не пропустить полезную информацию и новости на YouTube, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии под видео.